Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить десерт. Для этого мне понадобится силиконовая форма в виде скаймошек, мороженки. Вот так они выглядят. 8 штук. Палочки. Начинка у меня будет из зефира. Зефир у меня из малины. Он уже готов. Но для начала мне нужно подготовить форму. То есть я ее смажу сейчас растительным маслом. Так, совсем чуть-чуть смазываю со всех сторон. Вот такая зефирная масса у меня получается из малины. Подробный рецепт есть у меня на канале. Ссылочки все будут под видео в описании. Переходите, смотрите. Я набираю в пакет небольшое количество зефирной массы и заполняю форму. Палеткой аккуратно разравниваю. У меня вот такие для кофе размешиватели. И я вставляю примерно до середины. Я ставлю стабилизироваться на 6 часов. Примерно так. Прошло достаточно времени. Зефир стабилизировался. Теперь его нужно аккуратно извлечь из формы. Зефирки я достала, не все извлеклись хорошо, поэтому наверняка необходимо больше лить подсолнечного масла. Но я думаю, что это не скажется на последующем оформлении мороженок. Я подготовила, растопила белый шоколад. Теперь необходимо мне каждую обмакнуть в шоколад. Беру зефиринку. И скорее всего я буду поливать в два этапа К лишнему даю стечь и укладываю на пергамент. То же самое делаю с остальными. Отправляю в холодильник на 15 минут. Прошло 15 минут. И покрываю эскимо вторым слоем шоколада. Растопила немного молочного шоколада. И отрежу потом буквально уголок 1-2 мм. Мороженки достала с холодильника, они уже готовые. Несколько штук, на которых сразу шоколад застынет. Эскимо холодная поэтому надо действовать быстро. Я буду использовать разные посыпки. Вот такие все это можно купить в кондитерских магазинах. Беру еще одну. Дальше я просто нарисую пятнышки. Так как год быка нарисую что-то похожее, пятнистое на бычка, нарисую оленя. И рисую бычком. Смотрите, что получилось, очень классно. Я оценила кондурином золотым, плотное золото, продается в кондитерских магазинах. Бусинки, все это тоже там есть. Смотрите, 2021 год, циферки я написала. Насыпала сюда бусинок, очень много налипло, и особо цифр не видно. Но нам понятно, что это 2021 год. Вот такой олень с золотыми рогами. Вот такой бычок, тоже с золотой челкой. Очень классно смотрится. Вот такие нейтральные эскимошки. Мне очень нравится. И такой пятнистый, эскимо, как либо это бычок, либо это коровка. В принципе, у них одинаковая раздетка. И елочка. Елочка очень классная тоже, такая с золотом. Все. А это видео экспром. То есть то, что у меня было в наличии, то я и использовала. Этот подарок отправится для семьи моей сестры. Муж завтра уезжает, поэтому я уже по-быстрому порешала вопрос. Кому идея видео этого понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Пусть следующий год будет лучше предыдущего. Всем пока-пока. Кстати, разрез я не покажу.